Медиагруппа Авангард представляет. Добрый день, уважаемые коллеги. Год назад мы впервые на Уральском форуме обсуждали проблемы цифровой экономики. Вот Был Николай, участвовал в этом мероприятии. В нашей сессии сегодня участвуют Николай Зубарев, оно цифровая экономика, Роман Чеплыгин, Минкомсвязь. Владимир Простов, ФСБ России, Александр Чернышов, Роскомнадзор, Сергей Миронов, Минфин и Игорь Липунов, Ростелеком. И первое слово в рамках нашей сессии я передаю Николаю Зубареву. Николай, вы представляете оно. С одной стороны, вы видите, как каждый день бизнес, а с другой стороны, государство реализует программу «Цифровая экономика». Как мы участвуем в обсуждении? Вот Расскажите, какие у нас задачи на 2020 год, что получилось в 2019, чего нам ждать? Ольга, спасибо большое, коллеги. Здравствуйте. Очень приятно еще раз вам рассказать про… Теперь уже про цифровую экономику, наверное, расскажу в целом и более подробно остановлюсь на федеральном проекте «Информационная безопасность». Но со стороны получается более нейтральный, потому что у нас есть представители федеральных органов исполнительной власти, вот у нас есть коллеги, которые являются центром компетенции по одному из федеральных проектов, это Ростелеком, у нас есть бизнес, у нас есть представители силовых структур, в общем, только -то всех представила. Ну, давайте я вам расскажу про Надс-программу. Значит, – это один из 13 уже проектов, озвученных в указах президента. Я являюсь представителем автономной некоммерческой организации цифровая экономика. Чем отличается это программа этот проект от других, то что формирует предложение бизнес. если все остальные нац программы НАЦ-проекты, нац на самом деле тоже опять у нас понятие нац программа НАЦ-проект, они в принципе схожи. Вот, но у нас их 13 и в каждой из нац программ есть еще федеральные проекты то есть их там наверное более 40 в целом получается. Они все работают по постановлению 12.88, мы работаем по постановлению 2.3.4. То есть раньше было 10.30, то есть бизнес собирается на площадке, оно цифровая экономика, мы вписаны в систему управления, есть центры компетенций, это, как я уже сказал, по инфраструктуре это Ростелеком, по инфобезу это Сбербанк, по цифровым технологиям целых два центра компетенций, компетенции это, это Росатом, Ростех, вот. Происходит сбор предложений в программу и Фед-проекты, дальше их рассматривают на рабочей группе, собственно говоря. И после этого мы их направляем в курирующий федеральный орган исполнительной власти, в данном случае это Министерство цифрового развития связи и массовых коммуникаций. Это шесть базовых направлений, то есть шесть федеральных проектов, информационная инфраструктура, кадры и образование. Нормативное регулирование, информационная безопасность, цифровое государственное управление. Просто цифровые технологии, по каждому кратко могу сказать, инфраструктура. Это сети, 5G, значит, интернет всем, кадры образования 120 тысяч каждый год и не хватает, будем больше. Нормативное регулирование. Нам необходимо определиться, что мы делаем. Как мы делаем? Нам необходимо создать регуляторные песочницы, особые зоны, там центр компетенции Сколково, огромное количество работает специалистов, информационная безопасность, коллеги расскажут больше меня, наверное, да, то есть остальные, основные четыре стрима, которые определил новый министр, это кадры, нормативка переработать, причем если мы работаем по тематике нормативки, бумаги много не надо, это стандарт, пилот, пилот, проект, серия. Все достаточно должно быть лаконично, увеличить количество мероприятий, которые необходимы и направлены для граждан и бизнеса в основном, потому что программа так и планировалась, почему в нее активно вовлечен бизнес. Цифровое госуправление, наверное самое актуальное и интересное, это суперсервисы, вот центральный банк, потом попрошу Ольгу прокомментировать или коллег из зала, может быть, Сейчас уже европротокол онлайн можно оформлять, оказывается. Может кто-то пробовал. Вот, отвечал Центральный банк. Запустили еще заряд. там. У нас будет реализовано мероприятие онлайн. Подача обращений граждан в правоохранительные органы. Цифровые технологии. Это все самое передовое. Это робототехника, сенсорика, большие данные. Хотя мы не определили, что такое большие данные. Но мы к этому стремимся. Вот. И еще у нас есть отраслевые направления, потому что по поручению... Что премьер министра, и это абсолютно правильно, мы теперь идем в отрасли. И необходимо синхронизировать те, те нацпрограммы, нац которые существуют сейчас, с отраслевыми проектами, чтобы не было дублирования. Его необходимо, конечно, исключать, поэтому э, используем площадку для коммуникации, для обсуждения, проведения стратегии, снятия противоречий, вот, что достаточно эффективно получается. Система управления построена следующим образом есть оно цифровая экономика у нас, есть, у нас нет ни копейки бюджетных денег что самое главное мы не гРБс вот. Значит, у нас есть учредители при этом у нас является одним из учредителей является правительство российской федерации без взноса есть наблюдательный совет который возглавляет андрей амс белоусов он так подтвердил что он будет его возглавлять. Значит, продолжает. То есть, есть рабочие группы, есть центры компетенции. Центры компетенции готовят предложения. Мы их рассматриваем на рабочих группах, дальше направляем, если подобраем эти предложения в курирующий ФАИ. Вот. Спорные вопросы выносятся на напсовет, и дальше они эскалируются на уровне администрации президента. Теперь более подробно про ФЕД проект информационной безопасности. Вот вы видите, кто у нас является руководителем центра компетенции. Это Сбербанк, руководителем рабочей группы Наталья Ивановна Касперская. Соответственно, члены рабочей группы тут представлены, в том числе Валимсан Чуваров у нас член рабочей группы, у нас Соколов Алексей Валерьевич, член рабочей группы, Масух Илья Исович. Качалин Игорь Федорович. Все уважаемые люди, в том числе как от бизнеса, так и от фаивов. Вот. При этом Слав Константинович, он одновременно является членом рабочей группы руководителем центра компетенции значит, от Сбербанка. Вот кратко я вам расскажу, которые сейчас мы уже имеем. Это уже, ну, честно, пятая, наверное, версия Фед-проекта. Это не наша вина, к сожалению, так получилось, что всем необходимо было привести их к... Безобразно, но однообразно, или однообразно, но безобразно. Всем нужно было э, прийти к формам э, ГИС и электронный бюджет. Вот вы видите финансирование бюджетное, внебюджетное. Раньше было 27, теперь стало 20. У нас есть письма, написанные на э, Андрея Ремовича Белоусова и Дмитрия Николаевича Чернышенко о том, что необходимо увеличить поддержанные э, импортозамещения с 5 до 39 миллиардов. Это основные на данный момент мероприятия Федпроекта, их всего 56, платформы и сервисы в сфере информационной запасности 15, импортозамещение 6. Нормативка и стандарты 15, есть план Федпроекта, есть ключевые мероприятия, которые отдельно находились на контроле у администрации президента. Это импортозамещение, о чем говорит и говорила напрямую на линии Наталья Ивановна, как бы рассказывает. Это платформы для граждан. Это практика ориентированного обучения. По итогам, значит, мы за, по, по итогам года проведет, провели 20 заседаний рабочей группы, это то, что касается нашей организации. Рассмотрели порядка 50 технических заданий. Центр компетенций их готовил, готовил финансово-экономическое обоснование. Одно из интересных мероприятий с Центральным банком у нас есть. Это центр тестирования средств криптографической защиты информации подготовили ФЭО, очень много работали с увеличением финансирования, поддержки разработчиков отечественного ПО с 35 миллиардов до 39 миллиардов, это действительно необходимо, это базовые функции, это базовое ПО, оно делится на базовые, промышленные, операционные, операционные системы, СУБДУ, офисные ПО и промышленные ПО отдельно это ERP, SAPR, CAD, KM, EM. Все, все, что касается промышленного ПО, рассмотрели концепцию спецресурса. В общем, это достаточно можно много разговаривать. Я думаю, что вот в целом я рассказал, что мы много работали, много работаем, готов поделиться информацией. Вот. И, наверное, более предметно расскажут последующие коллеги. Спасибо, Ольга. Да, Николай, спасибо. Банк России тоже активно участвует в реализации мероприятий цифровой экономики. Мы участвуем в 23 мероприятиях. И для того, чтобы сформировать систему учета мнения кредитно-финансовой сферы, для того, чтобы вы слышали нашу отрасль, мы долго думали, как нам правильно организовать работу. И работу мы построили следующим образом. У нас есть в Банке России тематическая рабочая группа, в которую входит 81 участник из 23 организаций. И прежде чем прийти к вам на заседание вашей рабочей группы, мы каждый вопрос отрабатываем в рамках нашей тематической рабочей группы. Вот у меня к вам вопрос. Дайте нам независимую оценку, насколько эффективно построена наша работа, как мы отрабатываем все вопросы? У матросов нет вопросов. Вы приходите сюда абсолютно подготовлены, вот с таким вот большим объемом, как минимум, документов. Я как-то приходил к вам на ваши заседания внутренних рабочих групп, там, там Приходят банки, к вам даже Ростелеком приходил, он Василий Лукиных, РТ Солар, они делают, позитив приходил, анализ угроз веб-приложений, который они сделали, собственно говоря. То есть мы продолжаем? Мы продолжаем работать. Продолжайте. Да, Николай, спасибо. Сейчас я передаю слово Роману Чеплегину. Роман у нас представляет Минкомсвязь как ответственный фаив за реализацию направления информационной безопасности. Роман в наш проект включился не так давно. И вот у меня вопрос: Роман, во-первых, ваше мнение: вообще от того, что происходит у нас в информационной безопасности в этом проекте, и взгляд Минкомсвязи как ответственного фаива на результаты 19 и планы на 20 -й. Спасибо за вопрос. Он действительно хороший. И очень актуальный был для меня, особенно вот первые мои 4 там пять недель в должности. Я работал в принципе по бэкграунду в основном в банках и в консалтинге, в различном, в том числе в международном. И, конечно, мое первое впечатление было это, насколько масштабно само это мероприятие, ФЕД-проект, программа. Чуть-чуть вам расскажу об этом в целом, как работает система. Думаю, что это одна, наверное, из областей для улучшения. И, в общем-то, нам такую задачу ставят. Но еще раз хочу отметить, что с точки зрения участников федерального проекта и программы в целом они, конечно, очень сильно вовлечены. Очень хороший, скажем так, костяк сформирован. Многие организации действительно привносят полезную, конструктивную работу. Хочется, чтобы все больше и больше вот таких включение было в нашу, в нашу деятельность. Я чуть-чуть больше погружусь, наверное, на такой прикладной уровень на, нашего федерального проекта. Минкомсвязь является ответственным ФАИВом за выполнение программы «Национальная экономика цифровая экономика», соответственно, департамент информационной безопасности, который курирует заместитель министра Алексей Валерьевич Соколов, отвечает за федеральный проект «Информационная безопасность». Как сказали, всего фед проектов у нас шесть. Здесь, наверное, ключевая мысль, которую можно увидеть из названий, то, что фед проекты между собой связаны. У нас есть фед проект кадры, и мы понимаем, и в нашем фед проекте информационной безопасности есть задачи по кадрам. Причем мы четко понимаем, что ну, это везде обсуждается, что кадры это действительно такая очень насущная тема которая требует очень много внимания, очень много работы, инвестиций. И, к сожалению, она еще связана с человеческим фактором, людей быстрее не вырастешь и зачастую быстрее не обучишь. И вот здесь вот это один из моментов для активной интеграции между одним федеральным проектом и другим. То же самое идет и по цифровой экономике, по нормативному регулированию. Все вы прекрасно знаете 152 Закона закон о персональных данных, Закона о и все это дорабатывается. В персональных данных сейчас активно ведется обсуждение темы по обезличиванию. Пытаемся найти здравый баланс между интересами субъекта и возможностью для бизнеса развиваться и использовать эти данные и так далее. С точки зрения... Приоритетов, как я сказал, действительно выявить вот мейнстримы, основные направления деятельности было не так просто. Тем не менее у нас есть, наверное, скажем так, ключевые документы, которые нам задают это направление. Это указ президента о приоритетных целях, есть федеральные проекты информационного общества, национальные программы информационного общества и так далее. И вот нашу деятельность в рамках Федпроекта «Информационная безопасность», которая состоит из 56 мероприятий, мы сгруппировали вот в такие три основных направления. Это противодействие киберпреступности и обеспечение устойчивости в области информационной безопасности. Это импортозамещение и использование отечественных разработок как программного, так и аппаратного обеспечения. И это, конечно же, подготовка специалистов и обеспечение защиты прав ну, граждан, в общем-то, нас с вами. Следующий важный момент, который здесь хочется подчеркнуть, то, что ФЕДпроект проект требует участия нескольких различных федеральных органов исполнительной власти, участия бизнеса и участия вот этой системы управления всей, всей, всей программой, всем проектом. Часть мероприятий, Построено так, что за них отвечает только Минком-связь и в основном делает своими силами там, с привлечением фаивов. Некоторые напрямую привлекая подрядчиков, исполнителей и так далее. Здесь, наверное, я назову только несколько таких ярких, ключевых. Это, конечно же, учения в области информационной безопасности, в области, в области повышения устойчивости функционирования интернет, сети интернет. Это инициатива по созданию отраслевого центра «Госсопка». Интересное, спорное мероприятие, но я думаю, что мы с ним, выпол... мы с ним справимся, и оно действительно полезно. Это развитие 187-го закона, именно развитие в плане поддержки субъектов Российской Федерации. То есть мы действительно перечисляем определенное финансирование, мы ведем с ними плотную работу, помогаем консультативно для того, чтобы регионы тоже подтягивались в этом вопросе. Создание национального удостоверяющего центра. С точки зрения импортозамещения очень яркая инициатива. Мы, в общем у нас есть оператор, в настоящий момент это RFREIT, который сейчас работает с открытым конкурсом по выдаче грантов, привлечению потенциальных разработок новых стартапов, идей, инноваций или доработки текущих и выдача грантам для того, чтобы действительно отечественное программное обеспечение появлялось, появлялись практически прикладные работающие вещи с точки зрения ПО и оборудования. Ну и с точки зрения, конечно, работы с персоналом, со специалистами, это обучение людей здесь действительно нам очень сильно помогают, я бы даже сказал, в принципе выполняют основную роль организации, такие как Ростелеком, такие как Сбербанк, Positive Technology, другие, то есть действительно ребята в рамках своей деятельности Центральный банк, опять же, безусловно, действительно делают большую важную работу, учат, учат каждый день там действительно кого-то, своих специалистов, внешних специалистов, вопросам информационной безопасности. Инициатива по киберполигону, я считаю, достаточно уникальная не только в России, но и в масштабах мира в целом, потому что те… Подобия, которые киберполигонов существуют сейчас, они в основном коммерческие и, и сильно коммерческие и непонятно на что вообще ориентированы. В то же время у нас задача создать инфраструктуру, которая а, позволит развивать специалистов, развивать на практике с точки зрения противодействия кибератакам, с точки зрения улучшения защиты, но и также с точки зрения использования современного и программного обеспечения, средств защиты информации, вообще техник, тактик защиты и отражения. Не буду перечислять задачи и мероприятия, которые выполняют фаивы, но скажу, что это действительно очень важные, важные вещи и без них там даже половина, наверное, без поддержки фаивов, без поддержки бизнеса, наверное, половина бы не было сделана. Да и в принципе картина, наверное, не была бы такой комплексной, хотя и с точки зрения комплексности тоже есть у нас задачи по развитию. С точки зрения ключевых результатов, да, в прошлом году была очередная реформация, пересматривали бюджеты, переназывали мероприятия и так далее. Это была техническая работа, которая, тем не менее, привела к тому, что большинство, скажем так, контрактов, переход от бумажной к практической работе произошел к концу года. Поэтому сейчас мы пока можем отметить то, что ведутся проектно-конструкторские работы по тем мероприятиям, где должны создаваться реальные системы, системы защиты, системы автоматизации. Это еще раз я отмечу тот конкурс, который на выдачу грантов идет, потому что это реально мега важно. Мы очень хотим, чтобы туда пришли настоящие специалисты, люди и компании, которые действительно готовы создавать нужное программное обеспечение, а не те, которые просто умеют классно играть на подобных конкурсах. Обучение, субъектов поддерживаем, преференции для, законодательно закреплены преференции для отечественного программного обеспечения. Ну и да, действительно есть у нас такая инициатива, это по проведению учения, я сказал, в том году было проведено одно масштабное учение в конце года в отрасли связи. В этом году мы обязаны, я бы даже сказал, провести еще четыре подобных учения, они разного плана, план разного, разной направленности, план учения утвержден, то есть здесь уже шага назад нету. С точки зрения задач... Текущего года. Это действительно переход уже к практическим осязаемым, я так бы сказал, результатам. То есть от разговоров, от разработки документации к получению прототипов или же даже, может быть, уже первоначальных систем в каком-то первоначальном приближенном виде для опытной эксплуатации. Это продолжение финансирования и поддержки разработки программного обеспечения, это поддержка субъектов. Здесь хочется, наверное, ключевой момент донести, то, что так как нам поставило, скорректировало руководство задачу, я имею в виду правительство, цель должна быть на достижении действительно каких-то прикладных результатов, а не то, что позволяет поддерживать нам диалог и продолжать бесконечные разговоры. Здесь, мне кажется, и то, что я слышал на рабочих группах, в общении с коллегами, здесь все поддерживают эту задачу и будут, я думаю, фокусироваться на ее выполнении. Спасибо. Да, Роман, спасибо. И я сейчас кратко расскажу, как Банк России участвует как раз в реализации программы, какие у нас цели есть на этот год, что мы сделали в прошлом. У нас есть мероприятие, многим знакома цифра 1.22, это безопасность в платежных системах. Мы реализуем это мероприятие совместно с Минкомсвязи, ФСБ России и Минпромторгом при участии визы, мастер-карт и НСПК. Это достаточно трудоемкая, сложная задача, задачная перспектива. И для того, чтобы качественно ее отработать, мы сформировали группы экспертов, собрали лучших представителей нашей отрасли, а также разработчиков банковского приложения и СКЗИ, и объединили усилия для разработки документов. Всего у нас участвует в данной работе порядка 80 участников из 30 организаций. Чего нам удалось достичь в 2019 году? Во-первых, мы разработали функционально-технические требования. Требования к модулю безопасности, ХСМ-модулю, разработали требования к платежным устройствам с терминальным ядром и разработали требования к платежным картам. Кроме того, мы определили совместно с ФСБ требования к СКЗИ и разработали регламент нашего взаимодействия. Из последних таких интересных задач, которые стоят перед всеми нами, перед Минкомсвязью, перед ФСБ – перед банком России это разработка концепции центра тестирования СКЗИ. Мы уже обсуждали данный вопрос на рабочей группе в рамках цифровой экономики. Сейчас более плотно подошли к решению данной задачи, обсуждаем все необходимые детали и нюансы. И Сейчас я хотел бы передать слово Владимиру Простову из ФСБ России. Вот с коллегами мы достаточно плотно взаимодействуем, и Владимир расскажет как раз про те документы, те наработки, которые у нас есть в 2019 году. Спасибо. Спасибо, Ольга, за, за представленную возможность. Ну, в общем, хочу сказать, что сказать, ФСБ участвует во многих проектах по цифровой экономике, но мне кажется, вот тот проект, который сейчас реализуется совместно с Центральным банком, это по внедрению российской криптографии в национальные платежные системы, в национально значимые платежные системы. И это один из наиболее сказать, эффективных проектов, который сейчас развивается активно. Я в нем, и наша организация в этом участвует сказать, очень интенсивно. Несколько слов по истории вопроса, вообще, откуда вообще возникла эта проблема. Когда сказать, было принято решение о создании национальной платежной системы, платежных карт в России, да, сказать, ФСБ сразу говорил о том, что все-таки криптография национальная – это как бы, сказать, некий уровень безопасности для страны, и качество криптографии – это очень важный элемент. Поэтому мы сразу предложили рассматривать варианты о том, что внедрять, помимо сказать, стандартных вишных, реализации мвишных протоколов, еще альтернативные протоколы, которые основаны на российской криптографии. Ну, поначалу, конечно, этот процесс очень такой был очень напряженный. Сказать, все время нам говорили о том, что сказать, внедрение дополнительных элементов криптографии это утяжелить систему, это систему, система будет более дорогая для, сказать, для сказать, российских и эмитентов и для российских сказать, банков это будет сказать, дополнительной нагрузкой. Мы прекрасно понимали эту проблему, старались найти эффективные решения. Основным нашим аргументом было то, что, например, в той же системе сказать, паспортов, которая существует сейчас в России, да, никто не видит, что когда вы проходите то же самое Погранконтроль контроль в России вы проходите его по российским алгоритму. Когда вы приезжаете в Европу или в другую любую страну, вы проходите по стандартам ИКАО. То есть это для пользователя и для человека совершенно незаметно, но при этом все-таки наши решения и наша безопасность лежит на наших алгоритмах. Дискуссия была очень серьезной, значит, Более того, сказать, в инициативном порядке, ну, хотя по согласованному с банком и НСПК протоколу, мы даже разработали 8 стандартов, которые сказать, являются альтернативой имбивичным стандартам. Тем самым показав, более того, сказать, мы в рамках этих реализации даже я считаю, что мы разработали более сильные стандарты, более сильные алгоритмы по сравнению с EMV. Вот, но как бы сказать, это так и был пробный шар. Дискуссия была очень серьезной и, в общем, сказать, было принято решение перенести вот это все решения, все эти решения на площадку цифровой экономики. Базовым элементом для того, чтобы сказать, развивать это направление, это явилось становление банка, да, как он называется постановление банка 382П, которое определило, что в национально значимых платежных системах в Российской Федерации с 2024 года должны применяться, по крайней мере, на первом этапе это в модулях ХСМ, они должны быть разработаны и соответствуют требованиям, которые не только ЕМВК определяет, но и сказать, компетентные органы в Российской Федерации. Вот на этой базе так сказать, и пошел процесс развития, и, собственно говоря, как Ольга сказала, да, в этом году, я считаю, сказать, это очень важные моменты в соответствии с планом цифровой экономики, были разработаны функциональные требования, они касаются не только ХСМов, но и всех остальных элементов, то есть базовых элементов, это платежных терминалов и платежных карт по функционалу, то есть что они должны реализовывать. И э, э, э, э, это было как бы, разработано под гидом Центрального банка, и Центральный банк был главным в этом вопросе. Вот. И второе сказать, требование – это требования по безопасности, которые были разработаны под нашей гидой, под наши, э, э, э, нашей организации, но согласованы, конечно же, с Центральным банком. Эти два документа были у, сейчас уже утверждены. По-моему, пока они еще не опубликованы на сайте ЦБ, но я надеюсь, что они в ближайшее время будут опубликованы. И, в общем-то, это очень важные документы, которые ну, будут являться стратегическими документами для банковской сферы на ближайшие годы. Вот. Хотелось обратить внимание, что с 2024 года, по крайней мере, по безопасности все платежные ХСМы, которые будут использоваться в Российской Федерации, должны соответствовать этим требованиям, и эти требования не только требования ЕМВИ, это требования ФСБ России. Значит, второй момент очень важный, который мы хотели так сказать реализовать, это создание центра тестирования, потому что, конечно, так сказать Понятное дело, что одной из проблем, которая конечно, возникала, это то, что соответственно, наши банки они должны работать конечно, и в НСПК, и, естественно, поддерживать системы международных платежных систем. Отсюда возникает проблема кросс-сертификации или совместной сертификации, что и, сказать, эти, эти модули должны быть сертифицированы как по Российской Федерации, по нашим требованиям, так и по требованиям ЕМВ. Значит, вот сейчас это идет дискуссия активно, как, как, собственно говоря, эту проблему решать. Значит, есть несколько вариантов. Вариант о создании лаборатории в Российской Федерации, по, которая была аккредитована была в EMV, которая могла бы сертифицировать и по трейдингу IMV, и по требованиям ФСБ. Либо, сказать, будет отдельная сертификация, когда наши разработчики будут сказать, обращаться все-таки в... в Центры сертификации за пределами Российской Федерации будут получать сертификацию там по и требованиям ВМВ, а по нашим требованиям будут получать сказать, сертификаты внутри Российской Федерации. Значит, на, на Разработчики сказать, банковского оборудования хсм модулей они сейчас прорабатывают и, и такие, и, та, и одни, и вторые варианты. Ну, я сейчас не, не могу сказать о, о том, что, чем это все закончится. Но, по крайней мере, сказать, вот процесс идет. Я, с своей стороны, конечно, сказать, вот мы обсуждали на рабочей группе, который, про которую Ольга говорит, там участвуют и представители и визы, и мастер-карта. Они настоятельно рекомендуют создать лабораторию внутри России. Ну, Возможно, что это, да, это наиболее эффективный вариант, который позволит облегчить весь процесс. Вот. Но мы надеемся очень сильно на то, что сказать, международные платежные системы нам в этом плане помогут, потому что сказать, здесь очень важный момент это, так сказать, взаимная Они заявляют, что им совершенно так сказать, без разницы, чьи продукты будут использоваться, так сказать, российские или не российские внутри российской федерации. Вот. поэтому это тоже очень важный момент. Их поддержка для нас очень важна. но ну, и мы надеемся, что мы этот вопрос как-то все-таки согласуем, решим и в ближайшее время процесс будет активно развиваться. Для этого еще раз Ольга сказала, создается центр тестирования, то есть он предусмотрен сказать, планом цифровой экономики. Создается он сейчас на базе НИИ «Восход». Вот сейчас они сказать, уже концепцию нам представили, совместно, сказать, она сейчас активно обсуждалась. В чем есть некое сейчас расхождение, Платежные системы предлагают все-таки, чтобы разработчики средств защиты напрямую общались с лабораториями сервисанными. Но понимая, что этот процесс непростой, мы, у нас была концепция, мы хотели такой погрень концепцию предложить, что все-таки мы создаем некий центр тестирования, в который разработчики приходят, а этот центр тестирования будет являться неким, сказать, вот, центром взаимодействия между российскими разработчиками и центрами сертификации по требованиям ЕМВ. Ну, какой вариант в итоге будет принят, я пока сейчас не готов сказать. Мы хотели бы сказать вот, через центр тестирования, потому что нам кажется все-таки, что ну, у нас, к сожалению, еще пока нет большого опыта по сертификации продуктов, поэтому, конечно, центр для который является буфером, да, для нас, мне кажется, наиболее эффективным вариантом. Если этот вариант не, не проходит, мы ну, будем этот вопрос обсуждать. Но, по крайней мере, сказать, вот, так как в нашей группе участвуют и представители Visa Mastercard, вот, мы, по крайней мере, сейчас видим, что они действительно сказать, занимают активную позицию и позиции, которые, возможно, позволит нам найти приемлемые... Решение проблемы. А сейчас я предоставляю слово Александру из Роскомнадзора. Александр, расскажите, а что у нас вообще с безопасностью российского сегмента сети интернет? Я хотел бы кратко рассказать, чем занимается Роскомнадзор в этом направлении. У нас было поручение Совета безопасности Российской Федерации о создании замещающей инфраструктуры, глобальной сети интернет на территории Российской Федерации и создание информационных систем, которые бы занимались мониторингом и управлением сетью связи общего пользования и российского сегмента сети интернет. В продолжение и в исполнении этих поручений 13 февраля 2019 года, год назад, вышло постановление правительства о создании центра мониторинга и управления сети связи общего пользования. 1 мая 2019 года у нас вышел 90-й ФЗ, который вносит изменения в закон о связи 126 и закон об информации 149, в котором определены положения по обеспечению целостности, устойчивости и безопасности функционирования национального сегмента. С сети интернет и сети связи общего пользования. В том числе, например, впервые в законодательстве у нас закреплено, что такое, например, точки обидно определены функциональные требования к информационным системам, которые управляют сетью связи, то есть это к операторам требования. И в развитии 190 ФЗ в 2019 году федеральный орган исполнительной власти Роскомнадзор определенно ответственным за организацию обеспечения целостности, устойчивости и безопасности и подведомственный Роскомнадзору в ГУП, в ГУБ главный радиочастотный центр определенно ответственным за создание информационной системы Центра мониторинга и управления связи и общего пользования. Летом 2019 года создан на базе в ГУБ ГРЧЦ Центр мониторинга и управления сети связи и общего пользования. И к концу 2019 года в этом направлении у нас достигнуты следующие результаты. У нас создан системный проект на, центр, на информационную систему Центра мониторинга и управления сети связи и общего пользования. Создана первая очередь программно-аппаратных средств так называемых пас-мониторинг и пас МУСОП. Это мониторинг и управление сетью связи общего пользования, создано под систему управления инцидентами и в полном объеме на данный момент создана под систему информационной безопасности и модель Угроз согласованы регуляторами. В свою очередь за счет средств внебюджетного финансирования Ростелеком создал реестр маршрутно-адресной информации. Это аналог того реестра, который ведет РАЙП. И создана национальная система доменных имен, то есть корневая инфраструктура DNS серверов на территории Российской Федерации. Планы на 2020 год. У нас развитие мониторинг и пасмусоп, соответствующие подсистемы, которые вы видите на слайде. И э, работа по данным направлениям в соответствии с паспортом Федпроект информационная безопасность цифровой экономики, она рассчитана до 2021 года и дальше на поддержание. Э, что у нас получится в итоге? На этом слайде можно видеть, что получится у нас в итоге. То есть э, созданная система направлена на обеспечение устойчивости, целостности и безопасности э, функционирования сети связи общего пользования и, и сети интернет на территории Российской Федерации при возможных внешних угрозах, при возможных э, неправомерных действий и ввоздействий на сети связи операторов Российской Федерации, субъектами, которые будут взаимодействовать созданная система – это операторы связи, организаторы распространения информации, владельцы технологических сетей, либо иные, которые имеют номера автономных систем, владельцы линии связи, которые пересекают границу Российской Федерации и международные организации. С кем будет организовано взаимодействие и в данный момент уже организовано взаимодействие, это информационная система федеральных органов исполнительной власти, НЦУКС, МЧС России и НКЦКИ. Я думаю, что вопрос по взаимодействию с Финсертом тоже будет поднят и будет рассматриваться. Уважаемые коллеги, возвращаясь к самому началу, Своего выступления я выражаю уверенность в том, что бесперебойное обеспечение безопасности функционирования сети связи общего пользования и сети интернет на территории Российской Федерации – это не миф, это реальность, и мы к этому придем. Спасибо за внимание. Спасибо, Александр. Я предлагаю нам обсудить следующую тему. Это знаменитый электронный бюджет. Все мы столкнулись с электронным бюджетом в середине прошлого года, когда нам необходимо было экстренно переписать все наши мероприятия в систему. Я от лица Банка России скажу, что мы с Дмитрием Герничем ответственны за электронный бюджет. И два месяца мы пытались подключиться к этой замечательной системе, пролили много слез, но все-таки это сделали. А сейчас коллеги из Минкомсвязи взяли нас под свою опеку и активно помогают работать. Но это так, наша личная боль, наше переживание. Система электронный бюджет развивается, растет. И вот Сергей Миронов из Минфина России нам сейчас расскажет, наверное, что такое все-таки электронный бюджет. Это, наверное, не только боль и слезы, и какие вообще перспективы. Да. Добрый день, уважаемые коллеги. Я хотел рассказать вам немножко про электронный бюджет. Основания. Для создания электронного бюджета это постановление правительства 658 2015 года о государственной интегрированной информационной системе электронного бюджета. На самом деле электронный бюджет создавался еще начиная с 2011 х годов, когда мы совместно с федеральным казначейством создавали системную архитектуру, проектировали систему, и основное ее назначение – это обеспечение прозрачности, открытости и подотчетности деятельности всех участников бюджетного процесса, а также повышение качества финансового менеджмента. Какие сейчас технологические результаты? Мы внедрили электронную регистрацию пользователей. То есть у нас сейчас более 300 тысяч электронных заявок на регистрацию пользователей, где люди в течение одного суток получают полномочия необходимые для работы в системе. Кроме того, мы первые реализовали вход по сертификатам ГАСТовым. То есть ТЛС-сертификаты и технологии, которые разработаны отечественными криптографическими разработчиками, они были первые опробированы у нас и до сих пор успешно внедряются. И во всех подсистемах электронного бюджетов ошляется вход по сертификатам. У нас подключено более 9 тысяч юридических лиц, у нас подключены все участники бюджетного процесса. В среднем количество пользователей системы только в, под систем, оператором которых является Минфи России, это порядка 160 тысяч пользователей. Если мы возьмем еще федеральное казначейство, это уже более 400 тысяч пользователей. И порядка онлайн-подключения, порядка 30 тысяч пользователей работают онлайн в нашей системе. Также в нашей системе мы реализуем меры по импортозамещению. Соответственно, с 2018 года мы а, реализовали возможность работы с ГИС электронным бюджет с полностью отечественной Арма, с отечественными средствами защиты, с отечественной криптографией в отечественном браузере, с отечественными средствами. Соответственно, это еще было в том году. А, кроме того, мы были одними из первых, кто промышленную систему с УБД Oracle перевел на... СУБД «Позгресс» отечественный. В настоящее время мы движемся к тому, чтобы обеспечить работу с системой с мобильных устройств на отечественной операционной системе «Аврора». Мы надеемся, в этом году мы это осуществим. Несмотря на это, все пользователи работают, но мы также обеспечиваем защиту от внешних угроз. На слайде представлены то количество атак ежедневно, которое осуществляется на наш сайт, тот, спам пис... тот огромный спам писем, и мы с помощью отечественных средств защиты успешно им противостоим. Какие результаты за 2019 год? Соответственно, все вы знаете, что в рамках 2019 года создана подсистема управления проектами. Есть много замечаний к ее работе, к особенности построения. Действительно, это было сложно, но мы должны понимать, что она как раз создавалась. То есть ТЗ на создание этой системы было подписано правительством в конце лета 2018 года. И вот последний этап ее создания должен был в декабре 2019 года закончиться. Соответственно, как раз вся работа всех органов власти, всех как раз шла на создаваемую систему. Мы успешно это выдержали, и, соответственно, уже более пяти месяцев у нас ежегодно формируются и отчеты по РЕК-проектам, по ФЕД-проектам и по надс-проектам. И в настоящее время уже обеспечено подключение более 20 тысяч человек только под системой управления нацпроектами. Кроме того, в рамках работы с «Гостайной» мы начали создавать единый распределенный комплекс закрытой части электронного бюджета у главных распределителей бюджетных средств под ключ. К сожалению, требования регуляторов оказывают воздействие на те аппаратные средства, которые могут применяться на этих аппаратных средствах. Мы планируем дальше вести доработку по созданию электронной подписи в области государственной тайны, и поэтому требование к тому оборудованию, на котором будет формироваться электронная подпись для сведений, составляющих государственную тайну, оно накладывает ограничения именно на марки, на контроль встраивания и на проверки. Соответственно, Минфин обеспечивает главных распорядителей бюджетных средств теми армами, с которых они будут это делать, и мы планируем, что через полтора года мы уже уйдем в безбумажные документы оборот с главными распорядителями бюджетных средств при формировании бюджета, содержащую сведения, составляющие государственную тайну. Для того, чтобы вы все знали, что банки работают не только в нацпроектах, существует еще три направления деятельности, в которых ежедневно, ежемесячно работают банки. Это в части предоставления субсидий с федерального бюджета на Кредитным организациям на возмещение недополученных доходов по кредитам предоставляемых гражданах, имеющих детей, заключение соглашения по предоставлению субсидий из федерального бюджета и формирование информации о неисполненных обязательств организации, источник финансирования обеспечения которых является неиспользованным на 1 января текущего года остатка субсидий бюджетных инвестиций. На слайде указано, что в среднем порядка 340 миллионов рублей размер субсидий в месяц, который заключается в нашей системе электронный бюджет. Также указано количество соглашений на сумму более там, 80 миллиардов в 2018 году, 60 в 2019 и за один месяц уже 3 миллиарда соглашений заключено. И указано количество пользователей банков, которые есть, то есть порядка более 180 сотрудников разных банков подключено. Теперь хотел остановиться на направлениях развития которые мы сейчас двигаем. Первое – это искусственный интеллект техподдержки. Второе – это работа мобильного приложения на отечественной операционной системе «Аврора». И третье – долговременное хранение юридически значимых документов. Сейчас я остановлюсь на каждом из этих направлений более подробно. Какие, с какими проблемами внедрения искусственного интеллекта мы столкнулись? Тем, что нельзя признавать юридическую значимость действий, которые совершены искусственным интеллектом. Нельзя взять решение из коробки и начать его использовать. Негативное отношение у большинства пользователей к роботизации. То есть, когда пользователь понимает, что с ним работает робот, соответственно, он зачастую бросает трубки. И долгое время обучения, необходимость подготовки большой выборки для обучения. Поэтому для своей работы мы начали, в соответствии с решением президента, что надо внедрять искусственный интеллект, мы начали именно работать в технической поддержке. В настоящее время в электронном бюджете есть два э, пути обмена информации с э, работой с пользователями: это обращение в техническую поддержку, которая формируется в самой э, системе, и э, через э, звонки в колл-центр. Соответственно, в рамках взаимодействия службы технической поддержки мы э, в настоящее время уже создаем базы знаний и базы инцидентов, с которыми сталкиваются пользователями. Также уже пилотируем э, решатор, который на основании этих базы знаний будет формировать предложение для операторов техподдержки, которые ускорят принятие решений и помощь пользователям. В части взаимодействия по телефону мы, э, ну схема представлена. Мы создаем, э, будем создавать голосовой помощник, а также сервис распознавания речи, который поможет нам также с помощью решатора в ускоренном режиме представлять пользователю информацию по тем инцидентам, которые есть. И следующее направление, это мы в своей системе в ближайшее время внедряем чат-бот, чат в рамках которого пользователь сможет в системе привычной, как чат, общаться с операторами и получать решения на свои ответы. Мобильное приложение на Авроре и операционная система Аврора достаточно недавно у нас появились. Соответственно, опыт в госорганах по разработке приложений под Аврору отсутствует. Если у нас уже есть приложение на iOS Android, нельзя просто взять и портировать его на Аврору, а надо писать его с нуля. Поддерживается под Авророй только ряд устройств. Даже в рамках одной линейки устройств операционная система не может работать, то есть создаются программно-аппаратные комплексы совместно с сам планшет и операционная система к нему. Система передачи и установки приложений внедрена через репозиторий, то есть у заказчика необходимо внедрить репозиторий, и далее все приложения будут разворачиваться на устройствах под контроль на репозиторию, и это ставит вопрос распространения того же приложения для всех госорганов, для всех ведомств, для всех субъектов. Ну, поскольку не сделаешь один репозиторий в Минфине для всех, и управлять всеми устройствами в Российской Федерации тоже, к сожалению, невозможно. И также встроенные СКЗИ, которые есть уже на базе Аврора, они не раз, работают с распространенным криптопровайдером. Например, тоже Криптопро не работает ну, под Авророй. Но что из плюсов можно относить, то, что все регуляторы санкционируют разработку и согласуют те модели угроз, где эта операционная система будет установлена на клиентских приложениях и не требуется дополнительных установок СЗИ на устройство. Там уже все есть и можно использовать. Ну и последнее, что хотел сказать, это о долговременном хранении информации. Дело в том, что действительно для всех актуальна проблема, в том, что сертификат ключа проверки электронной подписи действует ограниченное время, то, что э, после истечения либо э, списка отозванных, либо сертификата уже проверить юридическую значимость невозможно. Поэтому мы в рамках своей работы, в рамках системы ЗАГСов э, создали подход по обеспечению долговременного хранения информации, э, также обеспечивали э, уменьшение накладных расходов, с точки зрения минимизации данных, которые требуются для подтверждения целостности, и согласовали э, этот подход с регулятором, и в настоящее время этот подход внедряется в систему ЕГЭР ЗАГС, в настоящее налоговой службы, и также в этом году планируется его внедрение в электронном бюджете. Спасибо за внимание. Да, Сергей, спасибо. Теперь мы знаем, что такое электронный бюджет. Я думаю, что вопросов у нас станет чуть меньше. Если они возникнут, мы обратимся к вам. Сейчас я хочу обратиться к Игорю. Игорь у нас представляет бизнес, мы говорили до этого с представителями а, госорганов, с нашими ключевыми регуляторами о том, что такое цифровая экономика. Сейчас я хотела бы спросить у бизнеса, что такое цифровая экономика. Ростелеком у нас является одним из ярких представителей, участников а, в рамках программы. У меня к вам вопрос. какие проекты, На какие проекты вы делаете ставки? А, какие направления являются для вас сейчас наиболее перспективными в цифровой экономики? Да, спасибо. Ну, Во-первых, мы тоже столкнулись с электронным бюджетом. Там Сейчас, после того, как мы увидели, что, что там внутри, вот эту вот всю кухню, удивительно, что она работает, и это очень круто. Хотя вот эти вот декабрьские ночные бдения над электронным бюджетом нас всех, в общем, нагнали, и долго мы над ним корпели. Итак, хотел сегодня рассказать про некоторые наши инициативы и нашу Работу, но в части именно информационной безопасности в программе цифровая экономика. Ну и в целом, наверное, несколько слов скажу про нашу большую инвест-программу по кибербезопасности. В части цифровой экономики мы участвуем в, первом, в одном из мероприятий мероприятия, но ну, мы внутри себя это называем. Создание системы раннего предупреждения об атаках – это делается в рамках цифровой экономики и в рамках мероприятий, но за внебюджетные средства, ну то есть за, за наш Ростелекомский счет. Что это такое? В двух словах. Сейчас Ростелеком, ну, тем более с объединением с Теледва, обладает одной из крупнейших телекоммуникационных инфраструктур на территории России. И вот этот вот ресурс, вот этот потенциал мы хотим использовать ровно для повышения кибербезопасности страны. Сейчас вот в 2019 году мы вели исследование, как на базе телекоммуникационной инфраструктуры выявлять признаки атак, идущих на наших клиентов. Где, как, по каким, какими технологиями, там, расставить ханипоты, ставить сенсоры, там смотреть passive DNS, вот эти вот исследования были. На, на этот год мы утвердили инвест-программу порядка 300 миллионов рублей на этот год, ну и там примерно такие же суммы на ближайшие три года ровно под создание вот такой вот системы. Но основная идея это видеть атаку э, на телекоммуникационной инфраструктуре, оповещать э, в тот момент, когда мы видим эту атаку, а не в тот момент, когда задетектировали или не задетектировали атаку средства защиты, установленные на площадках заказчиков. Это даст очень серьезный потенциал ну, и для предотвращения атак в целом, для распространения массовых эпидемий. То есть это возможность вне зависимости от наличия сил средств у заказчиков выявлять признаки атак, идущих на них. Большая амбициозная тема, и сейчас мы видим в ней очень серьезный потенциал. Вторая история, которую мы реализуем в рамках цифровой экономики, это вот уже Роман говорил, это киберполигон. В конце года мы выиграли финансирование, субсидию министерства на создание национального киберполигона. Там предполагается финансирование и государственное, и наше Ростелекомовское, но ну, бюджет этого мероприятия при, при, примерно ну, почти полмиллиарда рублей. Часть из этого финансируется нами, часть из этого финансируется федеральным бюджетом. Что такое национальный киберполигон? Ну и основная идея. Вот когда ну, многие из нас а, либо там, служили в вооруженных силах, либо там, знают, ну как, как это все устроено. почему-то, когда мы говорим про обороноспособность страны, у нас не вызывает вопросов, а почему мы проводим учения, почему там, перебрасываются силы, почему перебрасываются средства, отрабатывается взаимодействие соединений, но когда мы приходим на территорию кибербезопасности, вот почему-то киберучение прям вот сильно в диковинку. И второй тезис, что понятно, ну, понятно, почему это происходит. Произвести, там, начинать какие-то приближенные к реальности киберучения на своей боевой инфраструктуре ну, почти невозможно. В одном из банков, там, при нашем участии, тоже проводились киберучения прямо на живой инфраструктуре. Руководитель безопасности договорился с председателем правления, и они запустили в сеть ну такую очень похожую на, на, на WannaCry а, атакующую софти. Но она также быстро распространялась. Она демонстрировала на экране то, что ваш компьютер зашифрован. Ну и потом, когда а, киберучения закончились, подводили некоторые итоги. Значит, а, самым пострадавшим было кабельное хозяйство. Потому что, ну все там пом помнят 2017 год, край, и основной, основной рефлекс, который тогда выработали у себя админы, это как можно быстрее выдернуть пачкорд из розетки, чтобы не допустить распространение. Так вот в этих киберучениях то количество пачкордов и розеток, которые были вырваны из коробов с мясом, ну трудно было э заранее предположить. Ну и в целом киберучения. Когда первый раз любая организация их проводит, какие бы ни были отработанные, написанные на бумаге процессы, но это вот прям очень далеко от того, что делают айтишники и безопасники в реальной жизни. Они бегут не туда, делают не то, хватают и спасают не те ресурсы. И, конечно, потребность проведения кибероучения очень большая. И инициатива, которую сейчас мы реализуем, это создание большой виртуальной страны несколько тысяч сетевых сущностей, такой, генераторы трафика, оживлятели вот этой всей системы. Это делается на первом этапе. Две инфраструктуры эмулируются. Первая – это электроэнергетика, вплоть до того, что на киберполигоне мы ставим настоящие аппаратные терминалы, там, не знаю, терминалы релейной защиты и так далее. Это вот прям электроэнергетика. Вторая часть, которую мы сейчас делаем совместно с Банком России, это моделирование банковской инфраструктуры. Моделирование как банка, так и банковской инфраструктуры в целом. В киберполигон мы погрузим и наш ЕБС, и вот там вот эти вот такие общие, общие отраслевые системы, они будут доступны, и, конечно, это способ в такой реальной жизни отрабатывать и контролировать устойчивость инфраструктуры, ну и, соответственно, готовить уже так вот на практическом уровне команды защищающихся. Ну и на этой базе будут проводиться и киберучения, и киберсоревнования. Вот это все такая большая крутая площадка. Это, понятно, ЦОДы наши, Ростелекомовские, в том числе удомлет, это Калининская атомная станция. И четыре такие точки присутствия, точки доступа, но ну, помимо там, виртуальных вот этих вот игровых площадок, будем делать это ДВФУ на острове Русский, это Москва и две площадки будут у нас в, Сири, в Сириусе. Это вот такой потенциал этого года, то, то, что мы будем строить в этом году. Ну еще, когда мы говорим про Киберполигон это такая очень тесная связка с нашими, ну вот мы в первой части говорили, тесная связка и с подготовкой персонала, и работа с молодежью, так или иначе воспитание в рамках киберполигона будет одна из подсистем, такая большая виртуальная лаборатория, которую мы будем предоставлять вузам для подготовки их специалистов. Это киберполигон, понятно, это вот два акцента. Первое, это практическая подготовка команд защищающихся. И второе, конечно, это подготовка выращивания молодежи, такой практический инструмент их обучения. Ну и в целом, когда мы говорим про вот наши усилия, нашу вот инвест-программу в кибербезопасности, нельзя не сказать про нашу инициативу с Фрифо, фондом развития интернет-инициатив. Мы недавно вошли в этот фонд, это венчурный фонд, это акселераторы, инкубаторы, это развитие стартапов. Конечно, для нас, как для Ростелеком, очень важно создание и помощь в создании, стимулирование создания наших технологий безопасности. Не просто… Там, импортозамещение через перелицевание американского или китайского, а именно создание таких вот наших, российских, по-честному работающих технологий. Конечно, сейчас с вхождением нас в Афри мы будем очень серьезно трек с кибербезопасностью там создавать. Ну, Плюс на этот год у нас опять же цель аккумулировать и стимулировать развитие технологий в кибербезопасности, но некоторое количество M&A историй а, тоже запланировано. Мы себя вот, в, в области кибербезопасности, я уже говорил, считаем системообразующим игроком. И, конечно, для нас важно создавать… А, ну, не, ну, понятно, что Ростелеком – это бизнес, и основная, а, основной наш KPI – это бизнес-результат. Но, тем не менее, задачи системы образования на рынке, они очень важны. Ради этого мы создаем… И большие обучающие платформы, и вот такие вот э, системы раннего предупреждения. И, конечно, мы вкладываемся в развитие, инвестируем в создание наших собственных российских технологий. Ольга, спасибо. Да, Игорь, спасибо вам большое. В вашем выступлении вы коснулись такой интересной темы, которая сегодня уже обсуждалась, это обучение, подготовка кадров, и действительно эта тема является центральной на нашем форуме, проходит через все секции. Мы начинали на первой, будем заканчивать в четвертый день на сессии у Руслана Вестеровского работать с молодежью и определять тоже такой безопасник нового времени, нового типа в эпоху цифровой экономики. Мы завершаем нашу сессию.